Запуск. Так, все, стоял год. Сейчас пробую. Да? Так, мотоцикл Я стоял буду. год. Первая заводка. Ну, Что-то это нравится. самое. Подожди. О, помоталось. О. Угу. Неплохо. Походу надо подачи топлива немного увеличить. Ну там да, там надо настроить. На круте этот самый, подачи топлива немного больше. Крутани. Получается, нам надо. Молодцы, молодец, да? Да, сперва. Блин. Твои камеры попробуй разобраться. Мутно, блин. Короче, он глючит, труси ближе при, при это самое так трохи увеличить ему получается ну, я на полтора открутим надо ну, наверное на два с половиной но ты вот это вот. ну давай чуть То это тоже все я видео выключаю а, есть же у меня и... завелась родная блин стояла сразу же завелась считай карбюратора немножко подстроили сейчас вообще тише ты аккуратнее Ничего не звенит? Ну, там, не Ну-ка, на Не, не звенит вообще ничего. Вообще не звенит. Все, хорош, наверное. Бензин не ушел, О, все, все. Сожрала бензинчик. Все, это да. Закрыл ласточка капелька Может, его а я, я видос снимаю блин класс класс а надо дырлюшку поставить еще будет а, Поворотники.